Всем привет. привет, мы отдыхаем. Мы выехали на озеро Банное, гуляем на озере, представляете? По льду ходим, детишкам весело бегать. Оп. Глеба, бегом. Полину, жив жив да? здоров? Да. Да? Димаша, Димаша, Что Не боитесь провалиться под воду? Ложись. Нет? Нет? Это же вот это же озеро. Там рыбки да, плавают дочка, внизу. Знаете, вот мама с нами тут. Полина, привет, скажи всем. Скажи, я на озере отдыхаю. Это я, Это на озере отдыхаю. Это да. А я... мы все вместе на озере. Зимой а здесь очень толстый слой, да? да? Поэтому мы не проваливаемся, да, ребята? Да, мы не, да? не провалимся. Мы не провалимся. Не мы, провалимся мы крутые. Провалимся, Ой, в камеру кто-то кинул что-то. Мы а -а -а. крутые, ребята. Всего закидали Мы сейчас далеко от берега Ай! Ай, непослушные детки, а! Ой, кто это меня бьет тут? Помогите! Помогите! Все, я побежал от вас Все, нашли. След. след Ох, ты, какой след. Это, то, это большой человек ходил здесь. Это великан! Великан. Ну-ка, подожди-ка проверим-ка. Нет? Нет, не получается. Вот, почти, почти нога. Подошла моя. Так, так, так. Полина убежала куда-то далеко. Вот лед. О, лед. Лед на озере. Рыбу нашли. Пошли рыбу смотреть. Пошли, Дима, рыбу смотреть. Так, четко стой. Рыбу. Поправь шапку. Пошли рыбу смотреть искать. А не знаю, сейчас найдем. Что, видно рыбу? Ой, толщина метр где-то. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, а, а, а вот он, он, он огну, там, Ой, там а это лед... А вот это трещина получается? или что Боли. это? убери. Смотри, какой колобок Давай, посмотри. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, Где лягушка замерзла? Вот! Она пьёжилась! Вот, слегка мочилась! Гляди! Она сег, виток сег, виток, горы, о, Горы! Красотища! О. Наши уральские сег. горы! Где лягушка? Парус! Два паруса! Парус, два корпуса! Порез, парус. Парус! Порвали Пу... парус! Погович. Здесь можно каток даже устроить, да? Давай, Ну-ка, конечно. меня. Давай, Давай, Давай, конечно. и конечно. Давай, конечно. Давай, Давай, Давай, Вон далеко там люди ходят по озеру. А вон там палатка стоит даже какая-то. Я полину хочу догнать. <гас> Смотри, все, все рушится под нами. Вдруг мы провалимся. Глеб, ты ищешь воду. Какая глыба. А можно вот так сделать, смотри. Оп. Ай! отшибло, да? Не буду это делать. Наверное, так не надо больше не делать. Пойдем дальше. Все, поплыл? Руками. Ура! Ура! Давай догоняй. Устал ты? Лем, пойдем сюда. Пойдешь ко мне? Я Пойдешь ко мне? Я пойду к тебе до. Здравствуйте! Все, делаете? Все, пошли! Все, догоняем всех!